Блять, надо завести бы какой-то прямой эфир. Супер пчет рулетка, блядь. Ну давай что до кого-нибудь чат-рулетки. Э -э, слегка принял отца, принял ходца. Шоколад горькие 70% какао, это пиздец, как хорошо. 70% какао, 40% алкоголя, давайте посмотрим, что получится. Ой, блядь, спиртяга. И голос из преисподни. Здравствуйте, да, уважаемые. Ну что ж, 52-й или даже уже 53-й алкоблог на канале и все так же в одиночном режиме, потому что жадность, скупердяйство и никакого доверия э, к людям. Нахера мне делиться своим э, сугубо интимным мнением и разделять, и спорить еще с кем-то, и растягивать всю и это, и без того тягомотную э, информацию. В общем, работаем в одиночку. Если вы до сих пор все еще не подписаны, нужно подписаться, поставить лайк, досмотреть это видео до конца, обязательно репостнуть в своих соцсетях. Ребят, я вас ведь ни разу не обманывал. И я говорю, досмотрите видео до конца, посмотрите полностью, перейдите на другие, поделитесь, ведь скучно не будет, ребят, только в таком случае по этом ключе и поедем. В общем, алкоблок. Э, Такой бутылки у меня еще не было. И я не думаю, что еще скоро на этом будет э, что-то подобное. Потому что это как минимум интересно. Без лишних вопросов и без лишних эмоций. Вот она, наша хорошая. Медовуха гречишная. И как-то что-то все руки не доходили, а вот очень сильно все хотелось. В вот, общем, ребят, давайте изучим. Я ее естественно охладил, поэтому она скользкая, поэтому она вот красивая, и рифленая. Ваш любимый фокус. Чего ты это взял? Подойдет ли для боя ни хера? Вот это вот, по-моему, самое худшее для отбиваться вообще не сидит в руке. Вот эта вот форма, но красиво. Но красиво, рифлененько, да, вот так как будто чешуйчато, блин, еще и цвет, так вот оно ведь из-за этих рифлностей переливается, блестит. Ребят, медовуха гречишная. Сила меда, ручное производство. Гречишная с ароматом меда, настойка горькая. И здесь у нас на белом фоне относительно к крупным шрифтам, довольно разборчиво. Кстати, вот это хорошо. Это сразу лайк. Написана следующая информация. Медовуха горчишная с ароматом медом. Настойка горькая. Состав. Вода питьевая, исправленная, спирт этиловый, эректипированный, из пищевого сырья люкс. Э, блин, кстати, походу везде люкс. Я вот давненько на экстру не натыкался. Но экстра, наверное, будет в какой-нибудь дешевой фигне, типа русской валюты, майкопской... Сахарный сироп, краситель пищевой, сахарный калер, ну куда вот без него, потому вот так и красиво, Настой вот. Настои спиртованные, тушицы, чабреца, корицы, мяты, перечный, мед натуральный, гречишный, ароматизатор, пищевой мед, ароматный, спирт, напитка медовуха, калорийность, в общем, 220 килокалорий, практически стандартный набор, да, везде 220-230 у крепких алкогольных напитков, так что, ну... Пока все по классике, конечно, много-много много ароматов, сможем ли все различить, наверное, уже узнаем. Качай бухай! А вот тут уже интересно. Срок годности два года при соблюдении условий хранения и транспортирования. Не так много крепких алкогольных напитков со сроком годности. Кстати, напишите в комментариях. Твое мнение, почему у некоторых э, алкогольных напитков есть срок годности, у некоторых э, нет. Э, очень интересно ваше мнение, я так как бы в курсе, а вот э, напишите-ка вы, мы, ничего, западло погуглить, или может сходу напишите, и так в курсе. Крепость 40, объем 05, дата изготовления 12 апреля 2022 года, в день космонавтики произвели, ну, наверное, начнем улетать. Продолжай. Изготовитель. О, О, Русский Север, Вологодская область, э, город Вологда. Телефон есть. но Она запотевшая, она, она прям красивая. Прям вот, ну, как, хотя бы, хотя бы какое-то вот ну первое мнение. Давайте-ка э, попробуем. Черпение, черпение, родное. О, хрустит. Ну, естественно, никакого глушителя. Чуть-чуть, 30 граммчиков, давайте-ка, для... Вот, ребята, русский север, компания Вологда, старейший завод на севере России, а может быть, по-моему, и старейший вообще с 1887 года производит. В 2011 году он вошел в группу компании Global Spirits. И совершенно совсем недавно, в начале лета, был из нее изгнан. Больше э, они не сотрудничают, потому как компания Global Spirits – это в первую очередь э, завод Хортица, детский э, Одесский коньячный завод, по-моему, коньячный, в общем, это украинская э, компания, и они расторгли все связи с русским Севером. Еще какие-то там, э, еще какое то был, э, было предприятие подмосковное, по-моему. Э, больше они не сотрудничают. И что удивительно, что удивительно, даже сайт э, Global Spirits теперь нахер на русском языке не представлен. Кидал какой-то. Попасть на него можно только через VPN. И либо на мове, либо на инглиши, либо на каком-нибудь другом языке. Пожалуйста, изучай. Но, ну, в общем, вот такие вот у них санкции. Ну а теперь, когда вводная часть про бутылочку и производителя, и про то, что пора подписаться, закончена. Теперь, собственно... Самое время. Всем привет, я Николай Фоменко, братюни. Самое время написать в комментариях. Ролик начинается с такой-то минуты. Не обостритесь. Оценим ароматы. Уже, собственно, вслух. Блин, ароматно. И, да, спирт чувствуется. И вот эти вот... Ну, в принципе, они сами по себе. Вот эти кориандр, корица, да, что тут еще вот эти все настои, они что же спиртовые, Тут мята, да, гречиха, они не сильно его глушат, они его смягчают, дополняют. Ну, мягко, да, вот. Нюхай бебру. Вот, блин, прям ароматный, гречишный аромат прям, да, вот он, он главный. Собственно, если кто не в курсе, то в любом продукте, как идут... В составе ингредиенты так это и есть, от большего к меньшему, так они расположены, собственно, больше всего спирта, поэтому больше вот всего ощущается, и дальше уже, собственно, величичный настой. Цвет, конечно, потрясающий, потрясающий, да? Ой, как блестит, как переливается, прям, ну, аромат, аромат приятнейший, приятнейший. Триста тридцать рубля боровые пальцы в магните Гречиха, мед, прям вот это вот самые основные компоненты, которые идут в плане запахов Слегка принюхаться, принюхаться, как корица тоже ощущается, да? Наверное, мята, скорее всего, будет во вкусе. Давайте-ка теперь вкусим и вкусники еды ну свобода. Смотрите, что есть. Есть. шоколадина, Чоколадина, ребят, блядь, пиздец. Я не знаю, как так совпало, но почему-то в этом же магните был вот, э, шоколад по акции. Я вот, ну, как бы, думаю, настойка горькая, альпингольд, э, шоколад горький. Я прям реально не гуглю и опыта особого не имею. Горько и с горьким. На ходу проверим, насколько это все хорошо совмещается. Ну, любите этот фокус. Кто этого не проделывал в молодости, когда под портвишок делили шоколадинку, ну, тогда подпишитесь и два раза. Учу те, кто жил в нулевых 90-х. Это всегда делали портвейн, шоколадка, сыромтружба. И вот так вот. Максимально эффективно. Без прикосновений рук, потому что хрен его знает, с кем ты тусуешься в эти свои нулевые 90-е. Это безопасно, уверяю. Ну И вот он, наш красивый э, горький шоколад э, Альпингольд. Ставь лайк за катерти, раньше катерти не было, раньше снимал немножко за другим столом. На катерти, вот как лично мне, ощущение праздника больше. Шоколад горький, 70% какао, это пиздец как хорошо. 70% какао, 40% алкоголя, давайте посмотрим, что получится. Главное, главное слегка вдыхать ароматы, и они прям все, все прочувствуются и будет мягко. Вот если вот, смотри, смотри вот так. Ой, блядь, спиртяга. А вот так вот, блядь, душевно. Не надо перегонять, зачем убивать своих рецепторов и давать им перегнаться. Давайте, ребят, я делаю это все специально для вас. Пиздит. Пиздит. Скажу сразу, в шоколадках я не профессионал. Это, блядь, прикольно. Сочетание вот он прям вот прям дополнил. Когда вот знаешь, он надкусил, э, ставил и вот такой оп аромат. Арома... Вот так вот так вот и было. Прям вот слюнки, слюнки. М -м -м. Они, это, это отличное сочетание. В целом данный вид закуси имеет место быть, шоколадочку пока отложим. Э, и вот Про продолжим, продолжим. Э... Вы же главное поймите, я это все делаю специально для вас. Также специально для вас я сделал, э, по вашим тогда по комментариям я сделал ролик рвач. Вот здесь его кусочек сейчас вылез. Предоставляю услуги рвача, паспорта, удостоверения, плевы, ставьте лайки. Какие-то видео вы меня на них вдохновляете своими комментариями своими высказываниями в разных соцсетях. Да, подпишитесь на все мои остальные соцсети, почему до сих пор нет. A few moments later. Ну вот, собственно, и горячая подъехала. Обгоняют алкоблоги по своему количеству плейлисты, рецептусы. Надо, кстати, что-то. что-то добавить. Следующее видео в плане рецептов это будет что-то связанное вот с этим скриншотом. Чего? Давайте-ка можете накидать своих комментариев под эту тему. Обязательно выслушаю ваше мнение, потом, собственно, снимем, опубликуем и будет и солянка, и самса, и все дела. 99%? таки перед тем, как подвести окончательный итог по этой медовухе, величишиной 40-градусной хочется обратить внимание на то, что я думаю, вы заметили что вот это вот свое блюдо, тушняк с картофаном по рецепту Алексея Гривякова я петрушечкой прикрыл. Это вот прям, если кто не в курсе, то любое домашнее, Обыденное блюдо можно сделать прям подходящим, прикрыв его зеленью, кунжутом, какао, там, ну там в разных случаях что угодно, там, кремом и все такое, потому что это все их неприглядности можно скрыть, но вкус ты не скроешь. Можно скрыть боль. Можно скрыть тоску, но дерьмо в штанах не скроешь. А пока бахнем. Ну, бахнем по стаканчику. Ну что ж, э, дорогие друзья, э, финальный итог, э, общее мнение по поводу э, медовуки, гречишный э, цвет. Замечательно, бутылка не для драки. Бутылка красивая для ототри этикетку и пту, я не знаю, ну графин под компот на праздничный стол сойдет. Выгодно, как минимум, экономически целесообразно. Вот так мы тебе скажем. Ароматы присутствуют. Большинство из всех перечисленных прям сразу чувствуется даже не вооруженным алконосом. Ну я не знаю, к чему придраться. Заходит. Потрясающе. Легкий, приятный обжигающий аромат. И голос из преисподней. Ладно, шутки шутками, но действительно э, хорошечно. вот я вот прям вот рекомендую, рекомендую. Э, вот как минимум мужикам э, это душевненько, это имеет место быть от слова прям вот, ну. Прям надо надо надо за свои деньги она своего оправдывает и красиво и замечательно и гречишно такие дела ребят ей сразу ну, наверное по пятибалльной шкале ну, 4 4 с плюсом 4 с половиной 425 что то в этом районе рекомендую одобряю спасибо за просмотр ну, пока! Всем пока! Я знаю, что ты пишешь. Потому что, ну, вот сейчас вот, пиздец. Я -то, там, там вроде уже готово, а я с вами не закончил. Так, афетит нам выглядит, наверное, начнут я ржать. Тяжелая пища, жирная пища, масло было и сливочное, и картофельное, и еще потом... Ну,